вы думаете плохо предавать человека или хорошо давайте я вам отвечу сразу да плохо почему-то в мире так все устроено что из всего что человек может сделать предательство очень часто приравнивается к убийству то есть считаю что предатель это хуже чем убийца там убил защищаясь это лучше чем предал незаслуженно или заслуженно а вы знаете, что в большинстве своем Бог любит людей. А доказательством того, что Бог любит людей, является вот что. Бог создает человека и дает ему жизнь. И в тот момент, когда человек рождается, то задача человека просто прожить. Где жизнь является самой большой, как я говорил на прошедших вебинарах, Самой большой драгоценностью для человека, которую и должен ценить человек, и, в общем-то, должен на это обращать внимание То есть, к чему.